Привет, привет! Как дела? Страшно. Не бойся, это не больно. Красотка. Я сразу нажала на запись, поэтому прям с самого приветствия у нас все записывается. Наша поддержка Наташа здесь. Сейчас я закреплю, Людмила, тебя, чтобы было видно, что ты у нас. В прямом эфире я буду говорить на «ты». Не против? Нет. Здорово. Как настроение? Нормально. Здорово, красиво, классно, отлично выглядишь. Прям мне <связывая> так нравится задний фон. <связывая> у меня прям такая же. Вот. А, ну, как, в общем, а, как прошел день? Ну, в принципе, нормально. Нормально. В понедельник как? А, есть такое поверье, да, что в понедельник день тяжелый. Ну, в какой-то день? да. Я. Думала, сегодня не выпишу из больничного, а у меня не выписали. Хорошо. Ну что же, тогда что, получается, что у нас еще продолжаются каникулы. Да, еще 8 дней впереди. Ну, здорово, отлично. Ну что же, у нас вот тут Наталья, Лариса, прям сегодня, как никогда, все присоединились, 19.00, все-таки пунктуальные, но я прям не могу, что творится. Так, я сейчас я свой звук уменьшу, наверное, и когда ты будешь говорить, я буду тоже Или очень тихо. Нормально? Нормально. Нормально. Хорошо. А, это чтобы не поняла. Ну что, я так рада на самом деле приветствовать, видеть тебя в рубрике мемуары нейрографов. Ты, наверное, знаешь, о чем эта рубрика, что мы здесь, о чем мы здесь говорим, что мы здесь обсуждаем. Или поясни. Ну я поняла. Не знаю, о чем речь идет. Ну, здорово, да, до этого уже были, был опыт смотреть, наверное, слушать, потому что были уже у нас в этой рубрике. Вот Наталья прекрасная, наша ученица школы. А Людмила, наша прекрасная ученица, выпускница ни от каких проектов школы не отказывается, всегда в первых рядах, я безумно этому рада, счастлива. И, конечно же, мне очень очень интересно узнать э, историю, историю того, как же все-таки ты у меня пришла в нейрографику. Кто тот человек, который тебя с этим познакомил, кто тебе сказал вообще слово нейрографика, от кого-то это услышала. Я тебя очень прошу поделись, пожалуйста. Когда ты будешь выступать, я буду выключать свой микрофон. Договорились. Хорошо. Да, и а, когда буду задавать вопросы, естественно, буду выключать. Может, у тебе, пожалуйста, расскажи свою историю, знакомство с нейрографикой. Давайте я с вами еще раз поздороваюсь со всеми, кто вновь присоединился. Меня зовут Людмила, я являюсь, как алтана уже сказала, учеником школы НИРЛАР. Познакомилась я впервые благодаря Наталье Наумовой. Она сейчас здесь тоже присутствует. Раньше даже... Не слышала это слово нигде, не касалась как-то этой темы. И первый марафон, на который я попала, она мне его подарила. Это было мое первое знакомство с нейрографикой. И дальше я решила уже продолжать. Ну и сейчас уже вижу результаты какие-то. Людмила, а что это за марафон был? Мне, пожалуйста. Я уж не помню, даже сейчас не вспомню. Год назад почти был. Ну, если не ошибаюсь, ты пришла на... Нет, не марафон, мастер-класс был. Мастер-класс. Мастер-класс. Ну, если мастер-класс, это, наверное, я творец своей жизни. Не помню сейчас. Нет, я творец... Это уже позже был. А, Да, да. Слушай, мне это. Я даже я сейчас сижу и думаю, интересно, как. Наташа, Наташа, напиши, пожалуйста, в комментариях, куда это ты пригласила Дмилу? А, Ой, Таисия, привет! Звоночек наш. А, так. А, и а, потом я помню, что ты уже пришла на курс пользователей, правильно? Да. На самый первый поток, верно? На первый поток, да. Вот именно после того мастер-класса. Ага, после того мастер-класса. Слушай, здорово, как интересно. То есть, получается, на мастер-классе ты заинтересовалась, тебя что-то зацепило, и ты поняла, что стоит, наверное, попробовать, да? Да. А что, не помнишь, что зацепило? По какой причине? Ты оказалась на... Уже на обучающем курсе. Это же был и мой первый обучающий курс. Я помню, как а, я дрожала, воде. Не знаю, мне просто и стало интересно разбираться в этой теме, работать над этим. И вот именно курс пользователя вообще сыграл огромную роль. К многим вещам уже стало ходить осознанно, по-другому совсем. Конечно, нужно еще работать и работать. Так как очень мало времени уделяю нейрографике, свободного времени, может сказать, нет почти. Поэтому надо вот усилить, пока сейчас есть время, усилить и плотнее заняться. Потому, да. потому что, да, действительно нейрографика, она дает свои результаты, именно когда работаешь со своим подсознанием. А там столько всего интересного, да? сколько ненужного не там, что надо вытащить и выкинуть. Точно, да. Вот, точно. Я как раз таки на проекте «Миллионер» буду говорить о том, что, мои дорогие, я вас не буду учить, я вас в большей степени буду отучать от того, что вы знаете. Вот. Это, наверное, будет, я бы сказала, такой, знаете, простой как какие-то секретные карты, что будет на проекте. Кстати, на проекте, уже на проекте, Миллионер. Не знаю, кто прослушает этот эфир. Нет, в любом случае, не говорила об этом, но этот проект будет впервые продаваться именно как игра. А в игре есть свои правила. И вот как раз-таки одно из правил, которое я буду строго соблюдать, это... Четное количество участников, поэтому, к сожалению, если вдруг кто-то зайдет и будет нечетный, мне, мне придется ему отказать, потому что она... Да, да, да. Поэтому а, очень многие что делают? Затягивают обычно и говорят, ай, чуть позже, чуть позже, потом, 19 числа. ну вот, а, может, рискует человек, на самом деле, оказаться крайним и нечетным. И тогда, к сожалению, при всем моем уважении к нему, но мне придется человека ликвидировать из игры... Это тоже для меня новое правило, выход из зоны комфорта, но а, я, с одной стороны, буду и учителем, но, с другой стороны, я буду и участником, исследовать абсолютно всем-всем-всем а, правилам, которые сама же и создаю, и создала. Вот, Людмила, скажи мне, пожалуйста, а с каким сопротивлением ты столкнулась, когда м -м, начала а, вот эту вот а, свою жизнь вот, в нейрографике, может быть, вот когда только пришла на обучение, Потому что я знаю, что у каждого человека и даже у меня и у моих коллег у всех было какое-то сопротивление. Вот как оно у тебя отразилось в твоей жизни? Ну сопротивление у вначале было просто сесть и начать рисовать, заставить себя. В принципе, сейчас иногда еще тоже заставляю себя. Ага. Также. Вроде больше. Особых сопротивлений не было. А родные? В я еще, ну, как-то не верила в это, не понимала. Когда уже стала работать, и когда прошла курс пользователь, тогда я уже увидела результаты, и сейчас вот каждый день я их вижу все больше и больше. Что да, действительно, это работает, и это дает результаты. Родные не понимают меня. Родные, как-то, опять ерундой страдают уже. Ерунда, да, и взрослая женщина и сидит рисует, нет бы себя детям посвятить, да, или чем-нибудь там заняться, хотя бы почитать, она сидит и рисует, да, да, да, мы это проходили, это нормально, вот Наталья Наумова не даст соврать, да, ну, но... Я думаю, что когда-нибудь, такие такие родные подъедет. Вы знаете, вот здесь парадокс еще заключается ведь в том, что если не мешает, то уже поддерживает. Правильно? Ну, да. Я внимание. Сижу, я а, рисую. Уже, все. уже поняли, что действительно бороться. Отстанем от нее. Слышите? ну здорово, отлично. А Вот скажите, пожалуйста... А вообще кому-то говорите еще о том, что вот вы нейрограф, вот занимаетесь этим своему окружению, то есть людям, которые, в принципе, ну, не родные, да, не те, которые видят, что вы рисуете. По поводу этой темы я общалась только на работе с коллегой, с ней вот разговаривали. Она в какой-то степени тоже психолог раньше, училась на психологов Сейчас работаем вместе. Вот она понимает это. Она тоже слышала об этом. Ну, такая не, не идет <смех> сама. О. Ну, поддерживает, поддерживает. Я ей показывала свои рисунки, все, ну. она вот, Нравится. Ну, как-то вот обсуждаем иногда такие вот темы, что ну, с другими людьми не поднимешь их. Поэтому ну, да. <смех> <я> такой, <смех> такой. Наташа написала. Наташа написала, что это был я творец своей жизни. Да. Она пригласила, да, она тебя именно туда пригласила. Я, это был первый мой МК. А, я как-то писала о том, что именно с него начал, начался, а, начала школа свою деятельность. Прям, это так сильно. Это был мой первый авторский а, алгоритм. Я его дала в очень легкой форме. На проекте а, Миллионер мы его будем уже проходить в усложненной форме, в полной, а, по всем. Принципом нейрокомпозиции. Кстати, Людмила прошла курс нейрокомпозиции, понарисовали себе треугольников, и а сейчас. Да-да-да, это как, э, я говорю обычно, что треугольник, это как кнопка на стуле, на которой невозможно потом будет сидеть, будет, ой, как дискомфортно, придется по-любому встать и что-то делать с этой кнопкой. Вот, треугольник в нашей жизни, именно в нейрографике, выполняет такую роль, поэтому это круто, это классно, понарисовали треугольников от души, и сейчас ноги в руки и вперед, Да. Людмила, расскажите, пожалуйста, по поводу... Вот сейчас я буду такой провокационный вопрос задавать, мне просто так это интересно. Я еще никому такой вопрос не задавала. Только что пришел мне а, в голову. Самый-самый ваш а, любимый проект, продукт или алгоритм, или марафон, ну, я не марафоны, не создаю, вот, или курс который вам реально понравился, который вы прошли в школе. А Ну, давайте, конечно. Пользователь. Пользователь. Да, а, а, а, один. Самый частый мой <свеч> алгоритм. Слушайте, здорово. В общем, короче, курс пользователь ждет среди всех остальных продуктов. Правильно я понимаю? Да, пока да для меня. Ну да, потому что, еще раз говорю, это азбука, это азбука, это основа основ, с него все и начинается. Даже если мы будем, супер, я не знаю, сотни алгоритмов нарисуем, но если мы не будем знать АСО, можно сказать, мы практически ничего не знаем. Вот, поэтому все начинается именно с, осо, с алгоритмов снятия ограничений, которых 4 штуки. Четыре. Вот, три на себя и один на социум. Слушайте, ну здорово. Я даже не знала, я не думала. Почему-то мне казалось, что это будет что-то другое, например, нероката моих достижений. Ну, это тоже. Ну что, значит, этот торт? Вы уже сказали. Не надо, мы уже сказали. Курс это на первом месте. Не Вот. Да, а вот почему? Ну, потому что мне как-то нужно сперва проработать себя. Именно. Вытащить все из себя, весь негатив, всякие обиды, детские. А только уже потом, чтобы было место куда-то что-то засунуть, <смех> чтобы освободилось место от этого негатива, от всего. Да, совершенно верно. Я с этим полностью согласна. Да, вот особо а пользователь, все это направлено именно на очищение. Да, это вот как серия, я приводила пример косметические услуги, хотя вы тоже из косметологии, с этим очень близко связаны. И возможно, вы меня сейчас поправите, потому что, мне, насколько мне известно, это в первую очередь очищение, правильно? То есть очищение кожи, и потом только уже там питание, увлажнение. <социт> Правильно я понимаю? <социт> В первую очередь нужно очистить кожу. Да, сперва мы соробируем, чистим, тенем, мылим, <социт> намываем. Вот то же самое и со своим сознанием. мы вот И вот как раз таки вот эти э, алгоритмы пользователя, они направлен, направлены именно на очищение своего. Я, как я говорю, мне так понравилась э, фраза, в проекте миллионера я говорю очень часто, ну, не мозг, не бессознательная, я говорю коробочка. То есть чистим свою коробочку. Вот, поэтому, да, очищение коробочки на это направлено. Людмила, вот скажите, пожалуйста, ваши успешные кейсы, вот чего вы достигли? Вот есть что-то такое вот благодаря вот именно... Нейрографика сыграла такую ключевую роль. Чем да. можете похвастаться? Ну, проработка отношений именно проработка на, отношений. на одного человека мне дало тот результат, который я хотела. Я освободилась от этого человека, просто наши жизни разошлись и не пресекаются. А до этого не получалось. Да, до этого все равно. Я сама искала какие-то точки соприкосновения, все, но это постоянно вводило в негатив. Поэтому сейчас жизнь наладилась спокойно, <связь> без этого человека. На самом деле мы сейчас говорим о такой теме очень сильной. Я, мне кажется, догадываюсь, да, знаю эту ситуацию. Мы говорим о сепарации, о сепарации, об отделении от человека, от родителей, от детей, потому что вот я даже вчера была на одном мероприятии, классном, крутом, грандиозном, и мы там тоже очень так прям сильно затронули тему сепарации, я даже не знала, что она настолько актуальна. Вот, сепарация это такая, оказывается, очень важная вещь, которую нужно в себе прорабатывать. Это сепарация и детей в какой-то период уже времени от своих родителей и партнеров, если вдруг они уже не вместе, и сотрудников, да если каждый уже своей дорогой. Вот. То есть восстановление, опять же, на новые рельсы и следование своему же пути. Поэтому сепарация, я даже не думала, что на самом деле это такая важная тема, и, оказалось, да, на самом деле она важна. Я благодарна, благодарна, во-первых, за то, что вы доверяетесь мне, за то, что вы позволяете мне руководить да, какими-то процессами, а, где-то там, ну, я советовать не люблю, в большей степени рекомендую, но дело, которое мы делаем, идет по благо, и я вот вижу эти результаты, потому что, мне кажется, Людмила, которая пришла в самом начале, и Людмила, которая сейчас смотрит, а, сидит по ту сторону экрана и смотрит на меня, это два совершенно разных человека, и если вдруг я не права, поправьте меня на себя, пожалуйста, перед за этот год, да, действительно, я изменилась почти уже год. Вот, вот в мае будет год, как я познакомилась с нейрографикой. Да, в мае будет год, точно. Как время быстро летит. Но вне зависимости от того, что в школе меньше года, а на самом деле вот э, я громко заявила о нейрографике, как раз тот момент, когда я открыла школу. Поэтому, в принципе, за этот год... Э, видя кейсы своих учеников и то, чего они достигают, для меня это просто одно из восхищений. Э, и вот здесь понимаешь, что да, даже если устал, даже если э, это не пожелание, настроение, где-то на самом деле хочется отдохнуть, но когда читаешь, что «А, Утанай! -а -а, Утанай! желание, ну, вот ты на меня вот здесь, вот, пожалуйста, подскажи. Думаешь, блин, ты делаешь такое классное дело, где-то там, на том конце, на самом деле, твоя путь к кому-то тебе нужна. Ну, я не говорю, да, муж, и родители. А, сейчас мы говорим именно про миссию, про свою самореализацию. И я, в принципе, поняла. И, кстати, вот про миссию, про самореализацию тоже будем говорить на проекте Миллионер. Вот, есть какие-то а, а, секреты, даже, наверное, не секреты, вот что-то такое сокровенное, о чем вы нас смотрели. Вот, а, Людмила, хотела именно сейчас поделиться а, и сказать вот что-то, как, как на духу. Ой, вроде нет такого, ничего нет. Может какую-то историю рассказать до и после. Я затрудняюсь ответить. Договорились. На самом деле, Людмила очень переживает, волнуется. Это, в принципе, абсолютно нормальное состояние, абсолютно нормально. Если мы ученикам говорит, приходите, пожалуйста, поддержать Людмилу. Она очень такой же ученик, только в формате онлайн. Вот, и вот пришла Лариса поддержать вас она ученица э, онлайн обучения она приходит на занятия два раза в неделю вот и действительно ее уверенно она поддерживает всеми видами своего тела вас да бог чтобы краска Лариса тоже была точно так также, по той же по ту же сторону экрана на робрики минуары не робриков я так понимаю что это будет следующее я по секрету всему свету. Готовимся! Вот кроме сепарации, кроме отношений, есть что-то еще, какие-то материальные желания? Да. Вот прямо скажите, вот сейчас у всех там, знаете, под ложечкой зависть такая закралась. Ну, некоторые желания уже начинают даже в материальном плане сбываться благодаря, карте, благодаря карте желаний, которую мы рисовали, которая сзади меня висит. Давайте говорить, какие. Ну, сейчас я приобрела машину, внедорожник. Вон она, это вот обладательница белой машины, которую я выкладывала. Ага. И, конечно, да. что-то из мелких вещей также приобрела уже наша, которая была запускным желанием. Конечно же, она сразу исполнилась через пару дней. Поэтому и как финансово сейчас деньги стали поступать больше. Если раньше, например, можно было дойти до минуса на карте, сейчас этого нет. У -у -у. Вот это прям запишите себе там, <толкно> товарищи слушающие, у себя в коробочке, запишите, пожалуйста. <толкно> да. да. Очень надеяться, что все желания с которые запланированы. А вот вы родителям, ой, не родителям, а родным своим говорите, что вот я загадывала это, прорисовала, и у меня это исполнилось. То есть, или все равно нет. Старайтесь не вводить их. Водитель... Ну, Молодец. Во-первых, вы сделали, знаете, сегодня совершили подвиг. Вы сегодня моя героиня, героиня дня. Потому что вы согласились на этот песни. Можно я кое то клипание расстрою? Можно? Спасибо большое. Так, теперь рассказываю все, как было. А, я предложила Людмиле, очень хотела, чтобы она вышла а, в эфир, а, чтобы она поделилась. А, Людмила, на самом деле, может а, очень большие, объемные голосовые сообщения отправлять. Это у нее хорошо получается, прям, прям можно заслушаться. Вот. Но чтобы она сняла себя на камеру вот так вот и показала, это, конечно же, сложно. У меня такого никогда еще не было. И и вот, вот так вот. И вот как раз-таки, да, примерно так оно все и происходило. Голос этой дамочки я знала наизусть. Это из серии, из песни «Я, я узнаю твой голос» из тысячи. Вот. Но а, именно в плане выхода в эфир а, вот такого не было. Поэтому, конечно же, меня это немножечко так а, расстраивает. И тут думать, дай-ка рискну. Ну вот дай-ка рискну. И написала Людмиле о том, что вот Людмила вот так вот так приглашаю, буду очень рада. Людмила, да-да. Но я не готова как-нибудь потом. Я такая сижу. Это когда потом, <свят> вот. Ну и в итоге, короче, я говорю: нет, дорогая моя, потом уже не будет. И тут я узнаю, что оказывается Людмиле уже я была в один первая, кто Людмиле предлагает выйти в эфир. И здесь я как раз таки и говорю: я говорю Людмил, ну ты пойми, что сейчас вселенная тебе говорит, моя дорогая. Вот чтобы тебе выйти на новый уровень своего развития, необходимо еще научиться не только говорить, но еще и показывать. Ну, кстати, по поводу показывать, <coughs> это будет, мы будем на проекте «Миллионер» говорить о бренде, о том, что такое бренд, от чего он зависит, и как его а, можно вообще в своей жизни поменять, и с чем вообще это связано, «Миллионер» и «Бренд». Вот. И вот как раз-таки для того, чтобы войти в доверие людей, мало говорить, нужно еще и показывать прекрасное лицо. Вот у этой камеры, на которую я сейчас смотрю, прекрасное лицо. Просто прекраснейшее. И а, вот, да, вот был только один а, маленький затык, да, это внутренний страх а, публичных выступлений или что, а, страх камеры. Что это было, Людмила? Вообще, я первый раз сегодня вышло в таком формате. Ну, наверное, все вместе, да, и выступление, и эфиры, потому что там целый день Вот, асу, асу, асу, асу. Я, короче, говорю людмиле, я говорю людмила два дня на то, чтобы рисовать асу. Вот, людмила, конечно же, это делает, и сегодня вы ее видите. Поэтому сейчас я... Ей, а вы там у себя, пожалуйста, аплодируйте этой даме. А, это тот человек, который определил свой страх и сказал, да, принял, осознал, принял, сказал, да, я его знаю, но, пожалуйста, не мешай мне жить и достигать вон того плаката, который на стене. Потому что для того, чтобы это все свершилось, а, скорее всего, нужно выйти на новый уровень и начать уже а, да. развивать себя, да. Вот, и это круто, это классно, молодец. Я на самом деле вас поздравляю. Это такая а, твоя личная победа а, в твоей жизни. А, поэтому сегодня обязательно бутылку шампанского так... <смех> <смех> <смех> вот, и прям ярко это отметить а, своими родными. Если его нет, то прям с ума еще и снять это. Потому что Людмила всегда мне отправляла видеоролики небольшие, что что-то подожгла, что-то сожгла, что-то делала. Вот. В общем, я видела абсолютно всю жизнь Людмилы, но только не ее лицо. Волосы и все, что она делает, но только не ее лицо. Вот. Поэтому я поздравляю тебя. Ты молодец, ты умница. Скажи мне, пожалуйста, какие бы наставления ты дала людям, которые сейчас сомневаются, а, стоит ли себя связывать а, с нейрографикой, поможет ли им это, а, стоит ли идти. Конечно же, все, кто здесь сейчас, они а, практикуют, рисуют, кто много, кто мало нейрографику, а, но в любом случае будут люди, которые, возможно, зайдут, и вот такие же неуверенные когда-то, как ты. А, сейчас я уже не могу у тебя такого очень уверенная женщина чего ты хочешь, я это вижу по твоей карте, которую ты создала сама, по той обратной связи, которую ты даешь, и по вопросам, которые ты задаешь, и по намерениям, которые ты проявляешь и изъявляешь. Я уже знаю, что передо мной на самом деле очень уверенная в себе женщина, которая много чего достигнет в своей жизни. Но в мире есть огромное количество... А таких, которыми мы когда-то были и я, и ты, и Наташа, и Лиса, а, и Тагисия. А, вот что ты им скажешь? Однозначно, кто а еще раздумывает, присматривается, чтобы не говорить себе стоп, а брать и делать, идти в нейрографику и работать, идти в первую очередь на курс пользователь, проходить его, а потом уже все остальное. Супер, Супер. А скажи мне, пожалуйста, очень часто вот я слышу от людей, особенно те, которые заходят в школу, смотрят на эти рисунки, очень часто, кстати, думают, что это раскраски, то есть у нас есть готовый шаблон, и мы просто сидим и раскрашиваем, говорят, а где эти раскраски купить, я говорю, С самим создать, они говорят, в смысле, это что, не готовые эти а, распечатки, я говорю, нет, вот. А нужно ли рисовать? Умела ли ты рисовать? А, вот расскажи про свой опыт, как ты это начинала? Рисовать я не умела. Но сейчас, вот сколько уже проработала, даже взять первые рисунки и последние разница огромная. Крайне, крайне. Крайне. Не говори последние, пожалуйста. Прям как сердце ножом посильный сердцу. Да, на самом деле, да, вам рисовать не нужно, да. Да, это приходит с опытом, с практикой. А по поводу цвета. И цвета, да, стали уже как-то больше нравится, не то что раньше. И нанесение цветов уже совсем по-другому. Людмила, вот скажи еще один провокационный вопрос. Ну, конечно, я могу предположить, как ты сейчас ответишь, но все равно мне очень интересно, я очень надеюсь получить субъективную обратную связь. Вот доходчиво ли как инструктор, я объясняю. Очень. Людмила, все четко и понятно. Других инструкторов я слушать не могу. Она подтвердит. Нет, на Она самом деле... деле... Она мне говорит, да, это, говорит, что тебе еще нужно это прорабатывать, чтобы нужно получать информацию из разных источников. Я не готова пока к этому. Нет, вот на это самом деле, у каждого инструктора своя, да, на каждого инструктора приходят свои ученики и а, своя аудитория. Типа, вот, поэтому... Да. Да, и вот здесь вот, например, я прекрасно знаю, что есть ученики, которые меня не воспринимают, да, то есть они идут к другому, и им намного а, кайфовее с ними. Вот мы можем одно и то же объяснять, но просто это называется, а, например, а, «Мое не мое», «Подходит не подходит», да, вот из этой серии. Поэтому спасибо тебе большое, значит, в принципе, нормально, да, я объясняю? Здорово! Потому что очень часто, вот я тебе сейчас один секрет раскрою. Я как преподаватель, я довольно-таки, ты знаешь, я довольно-таки требовательный преподаватель. Я очень редко скучаю говорю все как есть, но и вот очень многие даже бывают, что... У меня просто было такой опыт, не буду сейчас переходить на личности, но были люди, которые не совсем понимали моей требовательностью, преподавательской вот этой поставленностью, как же я буду вести коуч-сессию. Я знаю прекрасно, что ты никак не решишься прийти на коуч-сессию ко мне лично. Хотя целый кейс куплен, но приобретен. Но пока да, и куплено, и оплачено, но пока еще не, не, скажем так, не оказана услуга. Вот, и вот здесь вот я вам скажу на самом деле про роли, роли. И вот умение грамотно их сочетать, это очень важно. Вот сейчас среди наших слушателей есть люди, которые знают меня как инструктора, а есть люди, которые знают меня а, как коуча. Ну, в большей степени и так, и так. Вот, есть у меня, например, люди, которые как инструкторы меня знают, и как коуча знают. Инструктор – это тот, кто преподает, тот, кто учит. А коуч – это тот, кто ведет, тот, кто помогает, поддерживает. Вот, это две совершенно разные миссии, две совершенно разные составляющие. Поэтому здесь быть коучем – и, то есть, манера и быть инструктором, и манера быть коучем, если она будет, наверное, взята именно в одном направлении, в одной роли, это будет немножечко такое неправильное, наверное, решение. Поэтому вот здесь я еще раз прям перед всеми говорю, не бойся, приходи. Как-нибудь решусь. Да, да, да, да, да. Потому что как инструктор, да, я требовательная, я беру на себя ответственность, потому что я передаю знания, мне очень сложно, чтобы вы умели, что делать, самостоятельно работать по тем знаниям, которые вы получаете. А как коуч, я там никакие знания не передаю, я вас не учу. Для меня там задача, цель – это помочь разрешить вопрос, с которым пришел клиент. И у инструкторов... Нет, я долго знаю, что это такое. Да, ты на какой уровень. Да, да, да. А вот индивидуально все не решаешься. Людмила, я двойки не ставлю. И не ругаясь. <с> это я как инструктор, да, могу сказать, так, столько углов, так, фиксация не видна, так, линия поля должна идти от края до края <с> и так далее. Но когда как коуч, там совершенно другая роль, поэтому это две такие составляющие, которые нужно а, просто грамотно уметь а, соединять, наверное, как-то. Это называется личность. Вот. Ну что, Людмила, я вот... Мы уже с тобой подборно общаемся 35 минут. Я больше, 50, меньше, конечно же, больше говорю я, а, нежели ты. Но я помню, когда мы только собирались, ты мне что сказала? 15 минут, не больше. Вот, да, я хотела, чтобы это именно ты сказала. Совершенно верно, Людмила так и сказала. я буду отвечать, да, нет, нормально, ненормально. И а, не больше 15 минут. Договорились? Конечно, Людмила, любое желание для меня закон. Любое желание иерограпа для меня закон. Ну что же, Людмила, я поздравляю. 36 минут а, говорила, отвечала. А, я любовалась все это время тобой. У меня было ощущение, что напротив сидит директор. А, потому что, да, директор, вы да, знаете, такого управленца, потому что это такие верха, которые, в принципе, мало говорят. Они дают такие... А, у вот. И очень часто сидишь думаешь, главное я вообще делаю? Нравится вообще ему, не нравится или ей? Вот. Поэтому а, мои слова, на самом деле, пророческие. Очень часто бывает так, поэтому это я только в эфире так много говорю, так я говорю, стараюсь говорить чуть меньше, вот, потому что когда я обычно говорю про других, и что-то такое инсулю, в большей степени оно происходит именно так. Поэтому если сегодня у меня сложилось что я разговариваю с руководителем, пусть это будет так. И пусть ты сама решишь руководителем, чего ты будешь. Руководитель своей жизни, своей компании, своей организации, своего бизнеса. Неважно. Главное, чтобы ты там была как бы в воде, чтобы ты там была в доме своего удобства. И при этом не забывай хотя бы иногда периодически выходить из нее, чтобы еще вырасти, еще вырасти, еще вырасти. А для этого что? Нужно нарисовать еще один треугольник, потом еще один, потом еще один, да, это как эфир. еще одну кнопочку по трубу, еще одну кнопочку и так далее. Людмила, спасибо тебе большое. Напоследок я всегда а, прошу какое-то пожелание сказать а, не только людям, которые сомневаются, а вообще всем а, на канале, Любое. Всем, кто будет тебя смотреть, слушать. Возможно, для того, ты станешь мужем, вдохновением. Кому именно твои мемуары помогут принять какое-то решение. Я не сказала, я когда-то Людмила послушала. Она мне так понравилась. Ее светлые и голубые. Голубые, людьми. Зеленые. Зеленые глаза меня поразили, я, я не так доверилась, если бы когда-то было большое, да, вот когда-то именно ее глаза целилили меня, надежду и уверенность. Скажи, пожалуйста, что будет. Вот она, в первую очередь, благодарю тебя за этот пинок к моему дебюту. Да, было страшно, я сегодня полдня тряслась. С Наташей проверяли, когда выходили камеру, это, я говорю, все, я не могу. Мне вот. Ну, потом вроде собралась, сейчас уже да, более-менее спокойно, ну, вот так вот, у меня руки ходуны. <10 -х>. Так что, желаю всем выходить из своих зон комфорта, идти в неизвестность и добиваться лучших результатов. Мира графика только в помощь. Спасибо. Спасибо тебе большое. Это на самом деле сегодня героиня понедельника, героиня дня. Я рада, что впервые твой выход в эфир устоялся у нас на канале, что это привилегия теперь нашей школы. Теперь я еще могу один кейс в свою катулочку добавить, что... Я стала, школа мировая стала для кого-то первым экспериментом в, выход, в выходах в ИПИС. Спасибо тебе большое. Я тебе желаю всего самого самого, самого лучшего, всего, всего исполнения всей твоей красной желания, на которую я смотрю здесь и Спасибо большое, что ты так, э, кстати, любимая первая, потому что ты пенсионер. Э, ты э, молодец, что умеешь э, быстро и скажем так, ä, правильно, уверенно принимать решения, понимаешь, что нужно тебе это, и идешь со мной, потому что ты знаешь, я говорила всем своим ученикам на канале, что ä, это такой пилотный проект, что я его создала для себя, и приглашаю всех, кто вместе со мной хочет пройти этот путь, ä, потому что... Потому что это сильно, потому что я знаю, что я хочу, чего я хочу, и куда я хочу. И для этого мне очень важно а, полностью поменять всю свою финансовую программу в голове, в своей коробочке. И я очень рада, что ты одна из первых, кто меня в этом поддержал. Я искренне тебе благодарна в этом, что ты вот со мной, что я чувствую свое плечо, и что а, интересно мы с тобой пойдем а, покорять вместе. Спасибо большое. Доверие. Ну что же, на этом а, мы с вами закругляемся. Одна минута, дебют Людмилы, а, мемуары нейрографов «Школа Мегалайф» Дайкаева Аутунаевья Магомедовна. Всем вам желаю счастливого вечера, всем вам желаю исполнения ваших желаний. Смотрите на Людмилу, пусть она для вас будет вашей а, нитью ариадной, которая Людмила смогла. Одна смогла, а значит и я тоже смогла. И на этой ноте я с вами совсем не прощаюсь. Говорю вам спокойной ночи, прекрасного вечера, хорошего настроения. Жду всех всех от души на проект миллионер. А проект миллионер будет в новом формате, в формате игры, такого еще в школе никогда не было. Присоединяйтесь! Те, кто хотят выйти на новый уровень дохода, на новый уровень мышления миллиардеров. Спасибо большое. Всего доброго. Всем пока.